Ребят, всем привет! В этом видео поговорим о Волкин. Расскажу, как я продал свою котлету, почему я его продал. Вообще, какой смысл этой игры, какие у нее перспективы и стоит ли начинать вообще здесь участвовать. Итак, чтобы не затягивать видео, я не буду рассказывать, что такое Волкин. Вот здесь подсказочка сейчас выскочить. Обязательно посмотрите, где я рассказывал. И рекомендовал бесплатно взять э котлета, которую вы можете получить, делать определенные шаги в день, получать за это гемы и прокачать его до 6 уровня, потом превратить в NFT и продать. Так вот, чтобы докачать его до 6 уровня, шаги гемы у меня уже были, но я завис на втором уровне, потому что это очень долго, 2-3 месяца. И вот был листинг токена Волкин на Байбит, на Huobi, там на Gate. У кого получилось, я давал информацию в телеграм-канал. Был, были сейлы, да, и кто за копейки взял по очень вкусной цене, то получили свои там 10-15 иксов забрали. То есть всех поздравляю, красавочки Так вот, я в том видео говорил и ни разу упоминал, что я абсолютно здесь не хочу влаживать свои деньги. Я хочу его абсолютно бесплатно прокачать и продать, заработать деньги. Что я сделал? Я обратился все равно к рынку. Я написал в телеграм-канал, что я поставлю ордер. По 0.08 первый лимитный ордер, если дойдет по 0.06 и 0.03, расставил сеткой три лимитные ордера. Ювелирно зацепила 0.08. У меня ордер. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал, там информации даю больше. Может, кто прислушался и тоже поставил лимитку, то даже смогли заработать, потому что ордер как раз зацепила первый и в моменте цена там выросла где-то до 14 центов. В общем, показывала. 50 или 60 процентов, я продал плюс 50 процентов. Абсолютно вернул все свои деньги, доллары которые я вложил и у меня остались бесплатные волкины. У меня там их около 1000 токенов бесплатных осталось. С учетом того, что я забрал то, что я вложил. И на прокачку до 6 уровня мне нужно было где-то 250, может чуть больше токенов. также же у жены. Я жене перекинул там 300 токенов себе, там 300 загнал, чтобы наверняка уже прокачать. Прокачали котлета. Так вот, жены котлета мы выставили на продажу. За 1600 монет Волкин и за ночь она продалась. Почему продали? Потому что я не вижу там дальнейшего смысла, каких-то перспектив и какого-то большего заработка. И сейчас я вам попробую объяснить почему. Ну, во-первых, это абсолютно бесплатно обошлось. И те Волкины которые еще вчера торговались почти 14 центов, я продал и зафиксировал 183 доллара. То есть абсолютно бесплатно из ничего, там буквально за две недели вот она там находила, мы продали и 183 доллара. Я считаю это вообще ну, просто круто, абсолютно бесплатно забрали. Понятно, кому-то там хочется как в степан, кроссовки на хайпе, там, э, куча тысяч долларов, чтобы были. Ну, ребят, здесь вряд ли такое будет, а если просто кто-то ставит такие ценники, вряд ли кто-то по ним купит. Что я делаю с своим Волкином? Ну вот э, давайте сначала поймем, да, вот какой заработок. Вот есть шестой уровень, вы видите, да? Мы можем здесь принимать бои, как вы видите сейчас на экране, давайте попробуем сыграть один бой. У меня шестой уровень, я делаю определенные шаги, если у меня шагов больше и определенная сила, здоровья и выносливость, скорость тоже больше, то, естественно, я в этом бою побеждаю, вот как, например, в этом, да, и таких боев у нас в день может быть энергии 3 дается, три энергии эти каждые 6 часов пополняется, то есть шесть, шесть, двенадцать, то есть где-то 12 энергий, но мы же там спим и все остальное, и если вот так брать среднее, то боёв в день я выиграю в среднем. Бывает 5 боёв, бывает 8, бывает 7. И вот где-то среднее, среднее 6-7 боёв я выиграю. И я за это получаю 1 токен Волкин. Сейчас он торгуется 10 центов. И сами понимаете, это за 1 бой 10 центов. Допустим, мы выигрываем 6 боев, да? Это 60 центов. 30 дней и если цена будет держаться на этом уровне то вы получите 18 долларов профита и допустим вот мы с женой продали за 180 долларов кому-то э, этого котлета и по 18 долларов в месяц сколько ему нужно отбивать 10 месяцев отбивать вот этого ну, NFT -шку. то есть вопрос для чего его брать. С другой стороны, вы скажете, так это штука вышла, хайп, все остальное, все сюда кинутся, это лучше степ, она, как говорят. Ну хорошо, даже если кинутся. То есть вы имеете в виду, подорожает токен, и токен будет, например, стоить доллар, и вы будете получать день э, не 60 центов, а, например, 6 долларов. И в месяц где-то 180 долларов будете получать. Хорошо, это хорошая прибыль, я согласен. Но тогда... Не лучше ли, если вы верите в рост токена, продать этого котлета? Вот, например, как мы продали за 1600 монет и подождать цену доллара, если вы ее верите, и продать, скинуть токен. На токене, я думаю, заработаете быстрее и больше, и сразу продадите, и у вас будет 1600 долларов на руках. Лучший же вариант, чем там мучиться, дергаться там по, в день, по одной монете в день зарабатывать. Потому что, как вы видите, здесь есть уровни и сейчас шестой уровень там самый большой. Можно до седьмого еще прокачать, но восьмой уровень закрыт, да, где мы можем зарабатывать два токена. И десятый уровень максимальный пока что, как мы видим, там мы сможем зарабатывать пять токенов. Но, во-первых, туда надо прокачаться. А Во-вторых, это туда еще надо будет, я думаю, намного больше токенов проинвестировать. И таким образом, получается, вы будете только долаживать, долаживать, влаживать свои деньги, деньги, деньги. А когда вы начнете забирать? Когда уже хайп стухнет, и наоборот все будет падать. Поэтому здесь очень большой вопрос. И вот это меня остановило. И я решил своего котлета тоже поставить на продажу. Я даже жалею, что не поставил ту ночь с женой. Продались бы по 1600. Сейчас уже, вот видите, marketplace Самая минимальная там цена. Вот 1500 тут продают там тысяча четыреста пятьдесят тысяча триста вчера было там тысяча вот как продать вот сейчас вы можете посмотреть на экране также может, кто не знает просто берете сейл выставляете цену там за волкин из-за салана там сколько хотите я вот поставил 1500 и 5 Салан не знаю купит кто это или не купит но если кто-то купит то вот эти уже токены я не буду по рынку продавать там как те продал за 180 долларов а просто если мне вот упадет там кстати комиссия 5 процентов где-то токенов 70 у вас уйдет ну вот останется у меня где-то 1400 токенов если кто-то возьмет я их просто оставлю послежат и вот если какой-то Чудо сработает, я не знаю, погонят этот токен куда-то вверх, и он там будет стоить доллар, я его скину, да и все. Заберу 1400 долларов бесплатно. А если нет, то ну пусть нет. Тут сколько будет токен стоить, сколько и лежит. Просто здесь, чтобы токен стоил доллар, ну, во-первых, надо и капитализацию будет раскачивать. И долго он там точно не продержится, потому что эмиссия токенов 2 миллиарда. Это очень огромно для такой э, игрушки, там, не знаю, по какой счету копии степана, чтобы она какие-то миллиардные капитализации были. но ну, это большой вопрос. Поэтому если с рынка вот брать сейчас, это абсолютно, блин, ну... Ну, Нерентабельно. Это очень долго отбивать, чтобы там что-то пробовать зарабатывать. Да, может что-то будет внедрять, что-то изменится, а если что-то изменится в лучшую сторону, запишем, посмотрим там следующее видео, если какие-то будут получше прояснения. И сейчас я не понимаю, вот есть кроссовки и он он там редкий, рар там. Рарность у них выше, и цены там лупят какие-то баснословные. А у меня вопрос, что их покупают. И если кто-то покупает, вопрос, зачем? Вы все равно зарабатываете за счет боев. И то, что у вас кроссовок за 50 салан, вы одну монету Волкин заработаете. Что у меня кроссовок бесплатный, я одну монету зарабатываю. Я вообще не понимаю, какой смысла. И вот смотрите, что еще вынудило меня продать. Они не смогли даже сделать... Обычный сайл коробок, у них намечался сайл коробок, что-то они там свалили на сеть Солану, хотя на удивление в последнее время Солана сеть работает, все биржи уже открыли, находит туда-сюда, я даже степан GMT в сети Саланы даже легко даже на хоби закидывал там, ну короче, вообще без вопросов, у них что-то там случилось, Сайлы эти не получилось продать боксы. Там можно купить было за одну салану, за две саланы и за четыре саланы, по-моему. И степень редкости вот этих котлет, которые у вас выпадет, будет зависеть от того, насколько дороже вы купите. Так вот, у меня еще, я еще подумаю, если будет вот этот сайл, они повторят, то если вот этот код продастся, например, да, и у меня там будет 1500 токенов, и неважно даже сколько они будут стоить. Я попробую на вот эти деньги взять три саланы. Я думаю, мне хватит. Потому что на сайле можно взять только три коробки. Будет. Я не знаю, получится или не получится. Может там боты все загребут или может руками получится. И по одной салане купить, И у меня будет еще три вот таких бесплатных котлета. Дальше они будут тоже там их скрещивать. И еще будет появляться котлет. То есть они тоже вот такую типа фарма хотят сделать. Но самая главная моя задача, это будет, я же так понимаю, если он будет NFT, то я смогу его тоже продать. И вот если я возьму за Солану и, ну это там 35 сейчас долларов, и продам за те же тысячу даже Волкинов, это 100 долларов, то даже X2, X3 на этой NFT сделать, я буду очень доволен. Поэтому я попробую в Сайле э, этом поучаствовать. Но я не рекомендую брать боксы за четыре... Соланы, за, два, за две саланы То, что вы думаете, там ценник стоит на редкой кроссовке если они даже выпадут, стоит там по 50 саланов или по 20. Ну, у вас их купят? Ну, я не знаю. Блин, если купят, то... У меня вопрос, кто? Люди же должны считать грамотно. Вот ты купил за 50 Солан этого Ункамона, и ты одну монету в день зарабатываешь. Что ты отобьешь? А если ты надеешься, что этот Ункамоновский с 50 салан будет стоить 100 салон, это тоже большой вопрос, я думаю наоборот они в рынке будут ну, только падать и падать. Сейчас там рыночную цену кто-то там поддерживает, потому что еще во-первых не было сайлобоксов, это бета-тестирование и не все находили гаммы, чтобы прокачать там даже до 6 уровня, потому что реально надо походить вам будет. Поэтому у меня мысли такие, что это все будет только флор падать, падать со дня на день. Вот. Я даже удивлюсь, если вот за полторы тысячи монет кто-то у меня купит. Я даже сомневаюсь, что кто-то его купит. Но, ребят, мое мнение, это мое мнение, ваше, как всегда, я готов выслушать в комментариях. Мне будет очень интересно почитать, что вы думаете о Волкине, о его перспективах. Прокачиваете ли вы свою котлету? Может, кто моего смотрел видео, тоже прокачал, бесплатно там, заработал. Может, вы с рынка там, за 30 долларов купили токены, продали за 150, за 180, все равно вы заработали. Вот. Но ну, все может измениться, разработчики могут что-то там допилить, может какие-то что-то, на что-то они, может, надавят такое, что будет интересно и подымет хайп. Ну, с учетом того, вообще, какой рынок, сейчас и люди уже более опытные, они прохавались, например, степен, да, как это бывает, то здесь, я думаю, история ну, закончится намного быстрее. Не то, что она закончится, ну, блин, какой-то сумасшедшей прибыли, доходности, вряд ли здесь кто-то увидит. Поэтому то, что есть бесплатное, вы можете пользоваться, например, каждый день играть в боях, зарабатывать там один волкин. Если вам интересно эти волкины тратить на прокачку следующего там седьмого уровня, потом 8, чтобы зарабатывать два токена в день, ну это тоже такой большой вопрос. Вы конечно принимаете решение сами, я вот принял решение, жены мы уже продали котлета, а своего я выставил при вас на продажу. Поэтому надеюсь его купят, если купят, поиграю еще в сайлы бокса, возьму, попробую там, посылание, если получится, и еще на NFT какие-то X2, X3 попробую взять. И в принципе я очень буду благодарен данному проекту, что есть такие возможности абсолютно даже бесплатно на халяву 180 долларов, там 150 заработать. Они на дороге не валяются, особенно в наше тяжелое время. Кому данный ролик был интересен, обязательно поставьте лайк. Не забывайте подписываться на YouTube-канал. Можете нажать колокольчик, чтобы не пропускать следующее видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи. Всем профита. Всем пока.